Гренджинских портфелей 2021-2022. Интернет-магазин Сумчатый Эксперт. Классические сумки, большие, маленькие, будут ли они модные? Будут ли модные вообще большие сумки? И, собственно, опыта в продажах, занимаясь кожголантрией, могу сказать одно чтобы большие сумки были востребованы и будут. В связи с тем, что очень много сейчас моделей, малюсеньких, больших, много дублей, когда на большую сумку вешают как кошелек маленькую, самых различных форм. Большая сумка нужна. Нужна она для определенных людей, которые занимаются либо документами, либо просто любят большие объемные сумки. Сегодня будем Смотреть я вам покажу сумки классические под документы. Это форма портфелей Жесткие и полужесткие. А еще есть мешки формата А4. И они тоже иногда могут быть востребованы любителями мягких мешков, конечно, под документы. Единственное условие, что тут нужен пластиковый конверт для того, чтобы их не помять. Вот и все. Смотрите, какая красивая. Строгая форма. Очень выдержанная модель. Город Пенза, фабрика Шане. Строгая форма. Лаконичный крой. Позволяют сумки быть востребованной во многих профессиях. Я одета не в классику. Это точно. Давайте посмотрим, что же у нее внутри. Две красивые ручки на шикарных держателях Спереди и сзади. Удобный шкот. Внутри ручка-ремень, которая позволит сумке удобно висеть на плече перегородка прилегающая сейфик на задней стенке карман на молнии на передней два кармашка сейчас приложу формат А4 чтобы было понятно размер этой сумки коллекции фабрик производства России очень разнообразны от мягких спортивных сумок до фитнеса, до классических поэтому очень важно, чтобы вы подобрали комфортную, надежную сумку именно для вас. Цена этой сумки 2000 подписчикам моего канала. Скидка 10%. Если сумки нравятся и нужны, пишите, звоните. Мой номер 904-436-0956. Сумочки все описаны в размерах и по цене ниже. Под видео, в тайминге, там же есть все наши контакты во всех социальных сетях. Можно зайти на любую страничку, посмотреть, что мы вас не обманываем, смысла в этом никакого нет. Самое ценное в нашей жизни – здоровье, семья и доверие. Я очень вас благодарю за то, что вы на меня подписаны, за то, что лайкаете и комментируете, потому что от этого зависит рост моего канала. Очень вам благодарна за доверие и за то, что вы меня смотрите. Спасибо вам, мои подписчики. Идем дальше. Тоже фактурная сумка. Фабрика города Гера, Пенза. Здесь крокодил немножко иначе. Он здесь фактурный. Вот так показываю на камеру. Он прям вот фактурный. Если тот ровненький, а этот прям объемный, с теснением. Два рабочих кармана на передней стенке, можно положить печать или что-либо еще, какую-то мелочь, маску опять же. На задней стенке карман на молнии, вход, перегородка, которая делит сумку пополам, карман на задней, два кармашка на передней. Показываю по размеру, формат А4. Здесь есть ручка. Длинная, которая позволит сумку повесить на плечо, это из коллекции Паврики Гера. Так как она осталась одна, ее цена полторы тысячи. Часто, когда сумки остаются по одной, мы снижаем цены, для того, чтобы у нас очистился ассортимент именно в этой коллекции. Брака никакого здесь нет. Следующую красавицу покажу не в черном. В шикарной бронзе смотрите какая бронза материал прям шелковистый он очень приятный на ощупь просто великолепное исполнение сумки И это фабрика города это фабрика эльмаста город Пермь. Цена сумки тоже полторы тысячи рублей она тоже осталась одна. Хочу сказать что сейчас на сегодняшний день нам отпускает по ценам полторы тысячи закупка идет от 100 тысяч не меньше. И то не каждый месяц такие цены у них акции есть. Поэтому сумки все замечательные, качество великолепное. Смотрите, какая строчка, как выполнена. Все четко. Так, Внутри шуршать не буду, показываю с наполнителем, прошу извинить. А то сейчас шуршать на камеру буду. На задней стенке карман на молнии, перегородка сейфик. И на передней стенке два кармашка. Вот так вот входит рука в карман. Вот. Так, сейчас ближе покажу. Вот так. Еще раз. Цена этой сумки полторы тысячи. По поводу ручки. По-моему, длинной ручки здесь нет. Нет, есть. Я вас, как всегда, попыталась обманить. Так, здесь длинный регулируемый ремень, что в классических сумках бывает крайне редко. Число. Обычно он бывает такой, что повесил на плечо все. А здесь можно перекинуть через тело. Девочки очень часто спрашивают, мне бы сумку большую, но чтобы был длинный ремень, чтобы можно было перекинуть, потому что... Приходит холодное время года, кому-то оно уже пришло, и хочется ручки засунуть в карман, либо в перчатки, чтобы не тащить в руках. Поэтому эту сумку можно повесить через себя. Так, следующая моделька формата А4. Это мягкий мешок. Вот такая интересная ручка. Переплетена матовый с лаком. Хочу сразу сказать, лаки, которые у нас есть в наличии, они не лопаются. У нас южный регион. Сумки, которые отшиваются в более северных регионах, они проверяют качество материала на морозостойчивость, морозоустойчивость. Поэтому не бойтесь лаков. Если лак нравится, не бойтесь, он на морозе не лопнет. Он очень мягкий. Смотрите, какой он. Вот так. Колом он не стоит. На передней и задней стенке два рабочих кармашка. На задней стенке карман на молнии. Ой, два кармашка вернее. И еще прилегающая перегородка. Сейфик. И на задней стенке карман на молнии. Размер этих сумок оставлю под видео. Но сюда тоже войдет формата А4. Сейчас покажу. Есть еще очень много вариантов, различных сумочек. Пишите, чтобы вы хотели посмотреть. Есть сумки дорогие, дешевые. Буду очень рада вашим вопросам. Ваш сумочек.